Что то девушка, которая на сцене и звёзды перебудут что ты, блядь На самом деле они, нужно только узнать Я люблю тебя С тобой хотела прожить уже Ведь сейчас я потеряла тебя Не знаю, или я не вернусь я люблю тебя, ты был в теме напряжен, всю жизнь. сейчас я его тебя не знаю, но... <связывая> <связывая> <связывая> я его вроде ты т Он не то что страшный, он. Of... <но не, такой я смотреть не хочу, там вот эта фигня, все выскакивает. Не, я точно обосру. Жаль, украинский вспомнила. Мене звати София, я мешкаю в Украине, мы не сминать сроки. Получше Ромео, я тебя люблю просто. Наверху. Я тебя люблю, Ромео! Граната пошла! Осторожно, граната! huh <laughs> <laughs> <coughs> <coughs>